Всем привет! Сегодня речь пойдет о крайне мондаш Это аналог знаменитого Mon Bitcoin. На сегодня один Dash стоит 765 долларов, поэтому сами понимаете, как выгодно его собирать. Собираются сатошики абсолютно так же, как на других кранах. Кран потоковый. Здесь есть капча как от Google, так и Solvey Media. Какая вам удобнее, выбирайте. При достижении 100 тысяч Сатоши Даш вы можете заказывать выплаты. Причем используется кошелек CoinPod. Сразу же все платежи, все начисления вы можете увидеть на кошельке CoinPod. Кроме того, предусмотрены различные бонусы. Бонус лояльность, реферальные мистер-бонус. У меня набралась необходимая сумма есть сейчас а перейду на кошелек промежуточный CoinPod. выбираем пункт выплатить выводить я буду на кошелек криптонатор ссылка также будет внизу если вам интересно разгадываем копчу. нажимаем кнопку выплатить подтверждаем еще раз кроме того придет еще письмо нам это в целях безопасности сделано от на почте тоже заходим, подтверждаем. Все, ожидаем 48 часов. Кроме того, я еще соберу Сатушики из крана битфан. Он также использует хойнпот. Все здесь то же самое, абсолютно аналогично. Вводим количество, вводим пароль от сайта, разгадываем копчу. Подтверждаем. Ну и также будем ожидать до 48 часов, хотя обычно сутки прямую. Ну, обычно проходит через сутки платеж. Здесь я заказал 100 тысяч сатоши. Посмотрим на дату сегодняшнюю. Это у нас 29 ноября. Но ну, я думаю, что завтра уже платеж придет. Платеж зачислен. Пришло письмо на почту мою. О, сумма 175 тысяч сатоши дашь. Перейдем на криптонатов. Вот она данная сумма. Так, перейдем в историю. Вот он, этот платеж. Кроме того, обработки также 100 тысяч сатоши с крана BitFun. Таким образом, мы убедились, что кран платит. Надеюсь, что он прослужит довольно долго. А при таком раскладе имеет смысл приглашать партнеров, зарабатывать как можно больше. Причем не вкладывая ни копейки. А, ну что ж, я на этом попрощаюсь. Всем удачных заработков. Пока, до свидания.